Здравствуйте, сегодня 25 июня 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие Новости, я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир. Напишите, как слышно и как видно, вещаю я из дальнего зарубежья, города ждем, ждем с... Ау, Слава, ты где выходи, я здесь. Так, халям алейкум. Партизанаке, <смех> мне очень хорошо, <смех> спасибо и вам, и вам, того же самого мира вашему дому, и всего самого лучшего. Котов, наверное, кормит, потому опаздывает. Нет, я пытался запустить, что-то у меня не запускалось, как обычно, иногда быстро. А вот раз я даже раньше начал, ну, что-то вот сбивался, приходилось обновлять. Видно, слышно хорошо, но сломай, самое главное. Неважно, как запустилось, главное, что запустилось. Микрофон ближе. Вот это да, вот это вот хорошее замечание. Спасибо. Славик, все норм. Питер, в Питере окей. Отлично. Вот. А, и вот мне тоже пишет человек а, по поводу Лебединого озера. Да, Федя Сумкин. Пишет мне по поводу Лебединого озера. Пока идет время ожидания до начала эфира предлагает ставить, но мы посмотрим. И, в общем-то, это очень хорошо. И вообще использовать это. То есть, вот он пишет, была бы возможность, я бы на избирательный участок на машине подъехал, возле, возле него его врубил. Это прекрасная мысль, включать Лебединое озеро, поставить рингтоны на телефоны, постоянно Лебединое озеро, везде, представляете, вот это вот очень хорошо, то есть люди будут понимать друг друга, у каждого стоит Лебединое озеро, никому ничего объяснять не надо, очень хорошая мысль. Так, вот тут предлагаю, скинули... Видео, как власти Юты а, расселяют в высокогорных озерах рыбок, то есть пожарный самолет загружают мальками и потихонечку сливают, да, и говорят, что 95 процентов выживает. Вот э, мне написали: так будем заселять труднодоступные районы этими, кто под иллюстрации попадет. Ну, в общем Конечно, я не против, да, чтобы такая выживаемость была. Привет всем партизанам. Мой лайк 200, да, Ставьте, пожалуйста, лайки. Напоминаю, что под видео есть описание. Там строчка для спонсоров, там строчка для партизан, сайт партизанский. да, И там строчка для волонтеров спасибо большое, что вы есть Слава, ты же с турками воевать собирался Эрдоган в Ливии народ бедоносец Так с ним воевать? С кем? С Эрдоганом? А зачем мне с Эрдоганом воевать? Что, прикалывать что ли? У нас единственный враг Путина. Эрдоган в данном случае, когда с Путиным разбирается, очень хорош. Другое дело, когда режим Путина падет, то проблема Эрдогана, она же никуда не денется. Это будет очень серьезная проблема, ее надо будет решать. Но, поверьте, не в Ливии и не в Сирии, да, то есть мне как-то совершенно по барабану, что там Эрдоган будет делать в Ливии с Хафтарами и со всеми остальными. Это его дела. Или там в Ливии с Башаром Асадом. Там, я думаю, найдется очень много народа, который захочет в этом поучаствовать. Поэтому Россия не должна участвовать ни в Магрибе где-то, да? ни на Ближнем Востоке. Зачем? Это не наша территория и к нам вообще никакого отношения не имеет. Так. И... Так, так, так. Полиция пришла с обысками в помещение Координационного совета за социализм на об одном канале Дом 51. То есть вот разыскивают, я так понимаю, листовки и все такое прочее. Центр Э e в Петербурге накрыл типографию листовки против вечного Путина изъяты ну в общем-то правильно правильно печатать листовки запускать народные принтеры печатать то ли одно слово то ли другое бойкот нет все больше ничего не надо нет или бойкот лучше вообще бойкот самый простой путь вот можно такие я у себя разместил на канале вот, вот такие вот плакаты Можно, ну то есть уголь на выдумке хитра, все что угодно Можно, вот видите какой Отличный плакатик Или вот Замечательный тоже плакат Вот он да, это Богдан сделал Помните, я в эфире говорил, что вот этих вот кренделей надо И на руках они там сына своего держат с мордой Путина Прекрасно И вот у себя я разместил на канале Ну как-то не особо это разошлось Но я смотрю, другие люди взяли И теперь это мем То есть везде Богдан молодец, то есть сделал мем Вот я не смог это сделать мемом а, в общем-то, получился мем, да? Очень интересно. Так. Так, так, так. Ага. И стартовала акция против подкупа... Подарками на избирательных участках в нескольких, в общем-то, городах. Вот тут какие-то экологические движения этим занимаются и так далее, Выступают против подкупа на участках. Путин, говорят, запретил принудиловку на голосование по Конституции. Представьте, какой лицемер. Ужас там что происходит? Он там запретил принудиловку, всех гонят. Вот вывесили телеграм-каналах в различных Голосовалки вот одна из них. Ваши действия 1 июля на голосование поправкам в Конституцию. Буду голосовать за 2%, буду голосовать против 34%. Не пойду, бойкот 58%. Голосовать не буду, но к участку приду для фиксации происходящего. 2%. Никогда не участвую в таких мероприятиях. 4%, 51 тысяча проголосовавших. Можете себе представить. За поправки 2%. Но это вот как раз те, которые за Путина. 2-3%. Не больше То есть 5% даже нет у этого скота И в ЦИК сообщили, что сбоев организации общероссийского голосования не обнаружено Хотите приколоться по поводу организации общероссийского голосования Это не шутка, это так вот оно и выглядит Я вам сейчас покажу как... Началось вот это досрочное голосование. Если кто-то э, пока еще не видел, посмотрите, выглядит везде так, начиная с Дальнего Востока. Вот Дальний Восток, хорошо, да? Ад. Это самая лучшая картинка, я подчеркиваю, самая лучшая картинка э, начавшегося голосования. Вот другие картинки. Вот это не прикол. Это избирательный участок. Можете себе представить? Вот такой вот избирательный участок так вот еще один избирательный участок можете себе представить тут с ментами видите все как положено прям вообще как как все по серьезному вот тоже с полицейской дамой тоже на пеньке вот голосует прекрасный избирательный участок почему бы нет вот избирательный участок, ну тут какие-то, наша страна там первые вообще, как какой-то шедевр просто, шедевр, честно, это вот вынос мозга, вот, это детская площадка, тут тоже люди голосуют. Вот участок для голосования. Это даже видео. Я просто не стал видео показывать, кусочек вырезал. Вот такая женщина сидит в багажнике, и можно там проголосовать. Видите, там написано, что это избирательная комиссия и все такое прочее. Это не анекдот, это правда. То есть если... Что будет дальше, я не знаю. Я дальше не знаю, что будет дальше. То есть... Путинские все вообще расхерачили. Представляете, сколько денег Вова выделил вот на это голосование. Они все украли под ноль вот такой херней занимаются. Понимаете, то есть там должны были какие-то дворцы стоять, центральные то есть, это избирательные участки. Да а там в багажнике машин голосуют. Почему? Ну, потому что деньги сперли все-все прекрасно понимают, что похер, уже всем все похеру. Вот такая интересность. А, пишут. Да, вы вот больше обменивайтесь вот этими а, видеоматериалами, вот этими фотками обменивайтесь, я вас прошу. И да, сбоев нет у них в голосовании. Общая явка на электронное голосование по поправкам составила 11% с половиной процентов Представляете, какая прелесть И вот Голос провел анализ И посмотрел, что на. Ну, Голос Это организация, которая следит за голосованием да, международной, Сейчас уже не следит Но ну, так дистанционно провели анализ И оказывается, на некоторых участках Зарегистрировано по открепительным больше, чем там жителей, представляете? А на некоторых открепления получили больше, чем там жителей, открепилось больше, чем там есть, представляете? То есть, вообще шедеврально, просто шедеврально. Ой, жесть, я даже не буду вот эти вот все цифры приводить, они достаточно точно все проанализировали хорошо. Песков тоже в машине проголосовал по поправкам в Конституцию. Вот хочу еще раз показать, наверное, вот так вот. Вот ты в этой машине, представляете, тетка такая сидит. Песков подходит, говорит, тетка, нельзя ли проголосовать мне по поправкам в Конституцию? Говорит, да, что, Песков, голосуй. Бля, вообще жесть. В машине он проголосовал. Сейчас это очень смешно. Понятно, что он проголосовал в своей машине, выпендривается, что там это электронное голосование, ехал на работу, между делом он там проголосовал. Но выглядит это вот так. Вот так, у Бога. Кремль объяснил решение Путина изменить конституцию субстанциативными... Поправками. Очень любимое слово у Пескова, да, очень он любит это слово, чтобы а, был все непонятно. Субстанциативные поправки. Что значит субстанциативные? Если бы это касалось химии, да, это было бы понятно. А там субстанциативные договора, там тоже понятно в международном праве, да. А, а здесь-то о чем говорить? говорит? о том, что это настолько э, серьезные поправки, которые сами по себе что ли работают, ничего в законе само по себе не работает, Песков. Так что, бля, ну, надо такие слова говорить, умные, чтобы показать, что вы все долбоебы, а он Песков, Путин и вся вот эта вот шобла. Это такие умняшки, которые же, блядь, они на сто лет вперед видят. Я не знаю насчет 100 лет, но на 20 они видят точно. Они уничтожили за 20 лет Россию вообще почти в ноль. Вот такие вот делишки. Еврокомиссия считает, что поправки о приоритете Конституции, поправка нарушает международные обязательства Российской Федерации. Ну, безусловно, конечно, нарушает. Конечно, примат национального права – это хрень полнейшая, если вы подписывали какие-то международные договора, и эти международные договора обязывали государство исполнять решения международных судов и органов различных. О чем речь? <coughs> Поэтому это же как божий день, очевидно. Причем в действующей конституции это есть, да, и примат международного права, но это не исполнялось, обратите внимание. Я как пошла сразу... Лайк like поставил, а потом только поздоровалась. Добрый день, Татьяна. Очень хорошо это правильное поведение. Спасибо вам большое. Вячеслав, с вами хоть весело. Да, Ирина. как Помните, у кого же голод? Ну, это Задорновское, что ли, произведено. В 70-е годы там где-то в доме отдых там спасибо, Иван Петрович. Ну, или имя, что не Иван Петрович, а какой-то другой, за то, что нам так весело, там загадки загадывали. Помните, вот приблизительно и здесь то же самое. Решена судьба, устроившего Дебош перед парадом срочника. Срочник, значит, устроил, как они считают, Дебош, да. А на самом деле никакой это не дебош то есть, срочник, который должен был выйти на парад, за 15 минут выдергивается ФСБшниками. Они что-то прочухали. Но ну, я так понимаю, что кто-то там, он, он, он высказывал, наверное, неудовольствие режимом. Кто-то его стуканул Военные контрразведчики донесли ФСБшникам Они его выдернули А там еще была машина ФСО какая-то Он начал кричать, что он ненавидит ФСБ И разбил автоматом стекло ФСОшникам Ну, судя по всему, патронов-то у нее не было да, Потому что их обыскивают тщательно Чтобы они не могли боеприпас спрятать Я думаю, что и байки вообще вынимают с автоматов И был такой... Э была такая информация еще лет 7 назад, что на парадах у них бойки вынимают с автоматов, то есть они приведены в негодность. И меня всегда удивлял, я думал, что боек, что-то ну, сложно туда вставить, если кто захочет. Вообще проблем нет. Это же даже не полная разборка автомата. Раз, да, стал поставил вставил. И все, там уже кто проверит такое количество людей. Главное... Вот я не знаю, что у этого парня было, но что, говорит, он возмутился, что его выдернули из строя, потому что он хотел, чтобы его смотрели по телевизору. Чушь от собачья. И сейчас вот они говорят, что не будут дело уголовное возбуждать в отношении его. Знаете, почему они хотят возбуждать? Потому что они не хотят привлекать к этому внимание. Они не хотят, чтобы следом за этим парнем последовали еще такие же, которые <coughs> можем повторить, скажу. Сейчас они его куда-нибудь в дурняк определят и все. И на этом все закончат. Судить они его не захотят. Даже если он хотел там пострелять немножко или еще что-то сделать, они это скроют. То есть сейчас не будет никакой информации по поводу того, что у него там есть. Потому что уже лапу на это они наложили. Такие вот дела. Так что, видите, возможен был у нас новый судья Манюров, но как-то вот видно из-за того, что он поделился, наверное, со своими сослуживцами, мыслями его выдернули. И в Москве вербовали террористов на территории СИЗО. Видите, как интересно. Знаете, кто вербовал Хизбут Тахрир? Хизбут Тахрир ⁇ это организация абсолютно пацифистская, которая там мухи не обидит. Они там учат, как молиться Аллаху по-своему, там как-то. Понимаете? То есть мы с вами вообще не разберемся. Понимаете, потому что там есть какие-то такие мелкие нюансы, вот за это они террористы, за то, что у них там какие-то другие нюансы. Но как вот есть РБЦ, да, там и свидетели Еговы, вот свидетели Еговы неправильно молятся, поэтому они террористы, их в тюрьму сажают. Вот Хизбут Тахрил, это такие же свидетели Еговы, только в мусульманстве, они ничего не взрывают, их называют террористами, не верьте вам. Они нигде не воюют, никого не взрывают, они Богу молятся. И за это их сажают в тюрьму. Более того, видите, вот выявили там ячейку блядь, в следственном изоляторе. Ну, там, чем людям там заниматься? Ну, кто-то молится, они там по-своему с Богом общаются. Почему нельзя? -то. Они в четырех стенах сидят за это их к ответственности привлекать, за то, что у них там в тюрьме ячейка. Можете представить весь маразм блядь, вот этой херни. А? Они там террористы. Их и сволочь. Блин. Путинцы это вообще просто выдающаяся сволочь. Понимаете? Потрясает. Знаете что? Абсолютная неопределенность заключается она в чем если там допустим у фашистов там у гитлера вот эти вот враги а все остальные похеру да или там еще при каких-то режимах вот эти враги все остальные похеру то это как у полпота враги все кто не подходит не не не является твоими врагами они вписываются вот ту картину, в тот шаблон. Если он выходит, запаляет шаблон, шаблона все это твой враг, и враг государства путинского, и они должны его уничтожить. Это, блядь, как у Пол Пота, абсолютно так же. Представляете? То есть, даже фашистские государства 20 -го века такое не вытворяли. Ну, потому что, ну, как бы, выход за шаблон, это не, это не, а, как бы, не... Не уголовно наказуемое не политическое деяние и так далее. Ну, есть какие-то люди, ну, пусть они там сами по себе будут и все, да. А здесь вот прям вот самый худший, наверное, период сталинизма такой был кусочек, такой вот, когда там все должны были, да и то не все, понимаете, а здесь вот все должны молиться так, там голосовать так, это так, все должны делать, как Путин разрешил. Суд признал незаконным обыск квартиры Екатеринбуржца, убитого при задержании. Интересная ситуация получается. То есть обыск незаконный, а убийство его тогда как? Да? Потому что если одно незаконное действие допускает следующее действие, то оно тоже является незаконным. Это аксиом. Государство, если действует незаконно, то каждый следующий шаг тоже незаконный. То есть, его абсолютно незаконно убили. Если его незаконно пришли обыскивать, он не открывал, они взломали дверь, его пристрелили, значит, они все делали абсолютно незаконно. В том числе, его убили. Вот интересно, их за убийство привлекут. Так... В Петербурге школьник с автоматом пытался войти в метро. Вот удивительная вещь. Представляете, то есть автомат этот, и они пишут. Автомат оказался не боевым, у оружия запаян ствол и спилен боек. Его там какие-то черти задержали, вот этого подростка. И изъяли автомат, вызвали полицию. Зачем? Они не могли разобраться, что там в стволе дырки нет. Просто жесть какая-то. Я, я не знаю, что сказать по этому поводу. Что происходит? Он, он идет, у него есть какой-то макет в руках. Почему он не может это иметь? Это вещь изъята из обращения? Нет. Блядь, просто жесть. Фашизм такой прям махровый фашизм. Блядь. И этот фашизм поддерживает вот, этот, вот эти ушлепки, которые этого парня задержали. И на каждом этапе есть свой ушлепок. Вот тот ушлепок, как я всегда привожу пример. Помните крестный ход в Курской губернии? Картина Репина, знаменитая. Когда идет... Калека, да, и он хочет там к мощам, там, к иконке приложиться. А какой-то, у, у калеки, кстати, ботинки. А, а какой-то ушлепок в лоптях его палкой не пускает. Да, вот к этим вот там, к попам, к тем мордам, которые там идут, он его палкой не пускает. Он тут, понимаете, может никого-то куда-то не пустить, блядь. И счастье для него уже есть, вот для этого козла в лоптях. И вот такие козлы в лаптях, они, блядь, просто замучили. Они все время кого-то куда-то не пускают. В Гатчине священника гей задержали за одиночный пикет. Вот он одиночную манифестацию устроил под лозунгом "Россия, покайся". Ну что можно сказать, молодец. Мне абсолютно пофигу, что он гей, и главное, что он раскачивает лодку. И вообще Потому что Сейчас огромное количество Священников геев У Гундяева, как бы и не он сам да, Такой же, но если у него Секретарь всю жизнь был, отец Олег Которого звали Оля блядь, Кличка была, так почему же а, Я должен Грубо говоря, этого как-то там Опускать, да, а этих Приподнимать, нет схи -игумен Сергий, главный враг России, это РПЦ. Молодец, схи -игумен Сергий, молодец. И он про царя, что в России царь должен быть. Вот я за народовластие, я ему поаплодирую. Знаете, почему поаплодирую? Потому что Путину он там куда-то в Бирбиджан или куда-то еще собирается отправлять. То есть, царем он видит уже не Путина. А это хорошо. Мы потом разберемся, кто царь, кто не царь. Сейчас самое главное, побольше вот таких схи игуменов, и побольше людей, которых они смогут переориентировать. да? Очень хорошо. Видите, вата взорвалась, как мы ожидали. Гремучая вата получилась. Вот. Козлы в лаптях от лица нынешней России. Даже не сомневаюсь. В Уфе граждане в качестве акции протеста встали на колени перед мэрией вот так это выглядит представляете вот. у них я так понимаю там что-то пытаются застроить строят огромную многоэтажку на 3-4 этажа а во дворе нет парковки детской площадки в общем ну и так далее вот они перед мэрией встали, и вы знаете я прошу вас не критиковать их. Вы же понимаете, что они уже ни у кого ничего не просят. Это просто вызов. И поэтому давайте с сегодняшнего дня договоримся. Если кто-то орет Путин, помоги, мы кричим, помоги, еще сильнее, везде это распространяем, нам это нужно. Понимаете? Потому что некоторые, те, которые боятся участвовать открыто в протесте, искать Путин козел, да, и на мэрию на эту наехать, они могут вот так выразить. Ну и слава Богу. Посмотрите, как протест врачей работает, да. И сейчас наехали так на Вову, что он начал что-то делиться, какие-то деньги давать. Вот все формы наезда хороши сейчас. В том числе и такая мягкая форма. Я не знаю даже, насколько она мягкая получилась. Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев. Блин. А Россия республика, мне кажется, это монархия уже давным-давно. Об актуальности поправок в Конституцию Медведев рассказал. Проспался, что-то давно его не было видно, да, раз тут. тут, тут. Такой живчик рассказывает про актуальность поправок. Сам-то верит, представляете, Вот юрист, все-таки человек, да, понимает прекрасно. В свое время Единую Россию прикалывал, да, когда в администрации работал у Путина, прикалывал самый главный враг Единой России. Вот я вам серьезно говорю. Называл их еще раньше на Навального, называл их всех гомиками там и прочее, прочее. Это его были слова медведя. Потом возглавил этих гомиков. Жуть. Евгений Примаков возглавил Россотрудничество. Это внук Евгения Примакова. Видите, как здорово, такие новые они появились. Вот уже так какие-то бенефиции получают на тебе кормись так и вот госдума единогласно приняла внесенный путиным закон о поправках фзрф об образовании в этом законе теперь Говорит, что в школах станут прививать уважение к героям Отечества. Ну, то есть, к Шойгу, Кадырову, Патрушеву, там, Кириенко, кто там еще герой Отечества. Обхохочется. К Кадырову-старшему тоже герой Отечества. Пять баллов. Будут в школе учить Кадырова любить. Молодцы. Бизнес-джет жены Медведева улетел в Германию. Ну, а что и светит-то Она то, то здесь, то там, видите. То в Германию полетит, то еще. Ей-то что делать? Денег дофига. Блядь, самолет под жопой. Скучно. Да? Делать нечего. Вот наша задача, чтобы им было весело. Ну, им очень скучно. Вот Светки этой Медведевской, там, всем остальным. Блядь, надо сделать так, чтобы им весело было. Чтобы так было, обхохочешься. Вот это, я считаю, наша просто первейшая задача. Вот видите, там Аркадий Ротенберг летал, везде все закрыто. Игорь Сечин, Андрей Скотч, Игорь Шувал. Ну, скучные. Давайте их развеселим, что ли. Я с удовольствием. Так повеселимся вообще. На поддержку пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета. Ну, понятно, что э, нужно рассказывать о том, что все деньги ушли на вас. Раньше денег нет, но вы держитесь, а теперь денег нет, они ушли на вас. Как помните, Остап Бендер, когда в золотом теленке... там рога и копыта организовал, потом схватил 10 тысяч. Там был денег, на счет они положили. А там копеечка какая-то. Да, 200 рублей, что ли, осталось. Сколько, да? А, нет, даже не помню, какая сумма погуглить. Вот Он тогда сказал, все съели накладные расходы. Вот так и у этих ребят все, все съедят накладные расходы. На самом деле все к рукам прилипнет. В Госдуме Предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду. Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Вы знаете, вот меня спросили, мое мнение, вот для будущей России это абсолютно неприемлемо, конечно. А в современных условиях для путинской России это выход. Потому что мест нет ни хера ни в каких детских садах. И какую-то минималку платить гораздо легче. То есть, это для них выход. Но я не думаю, что они по нему пойдут. Потому что они будут деньги жать. А вообще, это для них очень хороший выход. То есть, видите, там еще и оказываются умные какие-то есть. Вот этот вот Власов, оказывается, не дурак. Хера себе. Удивительно. Бывает. Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает работать в Саратской области. И вот насчет дураков. Радаева фактически назвал дураком уже открыто. Сказал так: у нас июль уже, а мы все еще не использовали возможности. Это по поводу строительства набережной, из, и пляжа. Из-за нашего нашего недоумия или чего-то еще, из-за недоумия нашего, нашего имеется в виду Радаев, конечно не Володин, а теперь мне предлагается опять средства искать, не можете, так и скажите, новая набережная у нас тоже поплыла, заказчик, несмотря на то, что работать был нельзя, выполнять в январе их проводил. Набережная разваливается. Сейчас надо все переделывать. А где на это деньги взять? Опять скажете, чтобы я искал. Я вчера был в Энгельсе, там уклоны на мемориале не соблюдены. Везде лужи. Люди не могут не смогут пройти. Я уже молчу, что надо траву косить, а вечный огонь там не горит. Почему Валерий Васильевич? А почему Валерий Васильевич? А Иродаев говорит, вечный огонь, выключились из-за сильного дождя. Да я там был до дождя, важно, чтобы тут у нас теперь ничего не развалилось, а в Энгельсе, те, кто строил, пока недостойны никаких слов благодарности, и так далее, и так далее. То есть, про недоумие начал Володин говорить, это вот вечная тема была, да, вот, я всегда любил работать с лучшими, но пока была такая возможность, пока мы не стали делать с вами революцию, да? до этого момента я всегда работал с лучшими. Володин работал всегда с дураками, у него это любимое все его, абсолютно, вот возьмите фотографию сейчас он стоит на набережной, вокруг дураки, я каждого лично знаю, блять, и смеялся всю жизнь над каждым из них, вот, и Лебедь, как мне сказал, я, говорит, всегда, я говорю, я всегда работаю с лучшими. А он, он говорит, а я привык работать с, тем, с теми, кого дают. Ну, так как он был военнослужащий. Перевели там в какую-то часть или в какое-то соединение, никуда не денешься, будешь работать. Я вот ему позавидовал, думаю, здорово, молодец. И сейчас я опять возвращаюсь к тому, что надо работать с лучшими. Не надо работать с теми, кого дают, и уж тем более не надо работать с дураками. И Володин долго работал с дураками, успешно работал с дураками, но, как видите, вот уперся. Есть все-таки у дураков определенный предел. Так, и... Ну вот, оказывается, его мама Лидия Барабанова э, на экспорт какие-то мораловые понты продает. Володинская мама, тут много интересной информации, Компании «Сток-Д», мораловодческое хозяйство теперь на экспорт гонит понты. <laughs> панты кидает на экспорт. Нормально, мама там под 90 лет она понты кидает. Очень хорошо. За сутки в России заразилось коронавирусом 713 человек. В Омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса. А есть такой дом престарелых, где не было вспышки такой. Мне кажется, там это специально делается, чтобы почистить. Китайцы подделывают справки для возвращения из России. Ну, сейчас вот подделывают и уедут с вот такими младенцами, как там нашли да, в квартире в этой московской младенцев и молчат не говорят что-то они же уже все знают вот эти вот менты которые все три секунды что там я вам сто процентов говорю что они знают уже всю подноготную куда этих младенцев зачем да и мы прекрасно догадываемся что их там на органах отправили Хотели отправить, слава богу, не отправили. но сейчас не знаю. Там сейчас они скажут, бумажки-то нормальные, давайте. А почему нет? -то? И не надо никакого закона Димы Яковлева, да? Так, и с 1 июля начинается переход на новые счетчики. Вот спрашивают, к чему готовятся. А к чему готовятся? К тому, что это же умные счетчики. Если вы не доплатили, то они автоматически будут отключаться. А так как все умные путинские это дураки, то даже если вы нормально оплатили, они все равно будут отключаться, потому что у них будут сбои, они будут меньше электричества вам подавать и так далее. То есть вы просто вздернетесь с этими умными счетчиками, это однозначно вас ограбят и вам не, не дадут услугу нормальную. Это у путинцев всегда так. То есть, обязательно хуже и дороже. Помните, я, в принципе, я сформировал еще в конце 90-х, наверное. Что все становится всегда хуже и дороже. Вот тот путь, по которому идет Россия, он ведет к этому хуже и дороже. Это цитата. Ну, это давняя цитата еще. Кстати о лучших Слава именно поэтому Я на, ваш на вашем партизанском канале Это не лезь мне 64 и Мне незачем кому-то льстить Я такой как есть Я есть Отлично, хорошо сказано Так что Алексей На самом деле 64 Это, это казалось страшным Когда битл помню 64. А на самом деле это, это ерунда Вот тут где я живу, я вижу людей, которым 64 Они там порхают, как бабочки вообще просто Я понимаю, что в России жить тяжелее Но, наверное, мы сможем что-то исправить И во многом благодаря таким, как вы Потому что большая масса людей в возрасте нам не нужна. Им нужно дать пенсию. И пусть они а, занимаются своими делами. Но люди активные нам нужны. да, Они не хуже молодежи. Активные да. люди. Те, у которых масло в голове. Те, которые все прекрасно понимают. Имеют большой жизненный опыт. Я думаю, что мы воспользуемся их услугами. При строительстве новой России. И Башкирии на один день запретят продавать алкоголь, и что из-за этого все хорошо, что ли, станет, если на один день запретят алкоголь продавать. Чуваши против китайского завода выступает. Парадоксальная ситуация, да? Основные поддерживальщики китайцев ⁇ это коммунисты. А они выдвигают как раз по Чувашии, э, на губернатора, человек, который основные протесты там устраивал против китайского завода. Да? Вот все смешалось в доме Облонских. Посмотрим, во что это выльется. Но если будет Путин, то не будет России. Россия это будет Китай. Я написал, меня не принимают партизаны, они некрасивые. Максим Григорьевич, да вы что? Это, это не тот критерий. Вы наверное, вы, наверное, не надо так это путать, партизан и, и остальных тех, у которых сегодня там праздник, да? Вот, поэтому нам это не главный критерий, красота. И в России изобрели лопату, вот пишут, в Омском НИИ сделали лопату, вот столько миллиметров, столько сантиметров, такие углы, и поэтому она там супер-пупер, и ее запатентовали. Интересно, такой лопаты не было. Я уверен, что в мире столько лопат, что таких был миллион. Да? А что, колесо вот тоже там как-то вот. Колесо вот оно должно быть вот такого обязательно, диаметра, да, еще с синей полосой, да, еще какой-нибудь. И запатентовать колесо. Почему нет? Прекрасная мысль. Лопату запатентовали. Суд Ставрополь признал право больного ребенка на, на дорогостоящее лечение за счет бюджета. То есть, Я так понимаю, что ребенок с спинально-мышечной атрофией, очень тяжелый диагноз, конечно, девочка 7 месяцев. И таких детей, даже если нет никаких страховок, на Западе лечат абсолютно бесплатно. То есть и сразу же устанавливают инвалидность и, и платят пособие и так далее Совершенно спокойно, без вопросов Вообще без единого вопроса А вот видите здесь В государстве, которое декларирует бесплатную медицину Нужно в суде решать Можете себе представить, в суде Вот у них больной ребенка Они должны по судам гоняться и решать эти вопросы Просто потрясает Такое скотство, блядь. Ну, правильно, вот я говорю, вот, э, вот такие вот участки для голосования, это вот как раз показатель. Этот участок для голосования, это вот как раз современная Россия. Вот так она выглядит. Тетка, которая сидит в багажнике, ей дали 3 копейки, украли бля, 3 миллиона. А тот, который выше, украл 30 миллионов. А который еще выше, 300 миллионов украл. Бля, а который еще выше, украл 3 миллиарда. А в результате в конце сидит тетка в багажнике бля, с раздвижным столом. Вот так это выглядит. Какие же деньги напасешься. -то. В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького. Ну, что я могу сказать, что, наверное, какие-то могут погибнуть, так сказать, музейные экспонаты, какие-то ценные предметы. Возможно и письма, да, и письма Горького кому-то, потому что музей Горького э, славится большим, большой коллекцией э, как раз автографов Горького, то есть там и письма, и что хотите, и произведения его, собственно, ручно написано, и все что угодно. Поэтому, если случился пожар, то, может быть, это не случайно. Обратите внимание, какое количество музеев сгорел в России. И какое количество экспонатов потеряно. Просто немыслимо. Такие вот дела. Вам пора признать, что большая часть народа реально «за». «За» – это что значит? «Задница» или вы продолжите, что значит «за». Игорь, реально за. Валить куда или кого? Ну лучше кого? Понятно кого. Так. Для такой страны огромный стол и пенек, и багажник это нормально. Конечно, нормально. Это прекрасно, <laughs> это прекрасно. На самом деле, действительно это хорошо. Вы же, вы же понимаете, что то есть все становится хуже и дороже, но бесконечно хуже и дороже быть не может. И поэтому, в конце концов, само собой, если народ не хочет это подвинуть, но ну, это само собой просто закончится тем, что все. Украдут все до последней копейки, развалют все до последнего пенька, и все. И вот на этом пеньке народ и останется. Ну, хоть так. Потому что когда-то мы должны радоваться, что когда-то, независимо ни от чего, это все равно кончится. Даже если народ этого не будет желать. Так... Не только музеи горят, но и архивы. Да, ну я и говоря про музеи, и архивы тоже имел в виду, и их очень много сгорел. В Бурятии на Золотом Приске отстреливали и расчленяли медведи. Видео такое показали. В школьном кабинете в Бурятии нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Очень много сообщений о убийствах. Люди озверели. В России 7-месячный ребенок утонул в кастрюле В деревне Ильино Ленобласти Ну я так понимаю, что в деревне Ильино Ленобласти нет ни воды, ничего То есть притаранили кастрюлю Там ведро с холодной водой Ребенок, наверное, захотел попить И утонул в этой кастрюле Жуткие дела, представляете? Нищета какая вообще Сын Хрущева, оказывается, умер от того, что выстрелил в голову. Ну, от выстрела в голову. Кто уж там выстрелил, я не знаю. Но, вероятнее всего, самоубийство, конечно. Это в США было. Ну, мы говорили о том, что умер сын Хрущева. Сейчас вот выясняется от того, что он прострелил себе голову. И вот в Кремле ответили Минску по поводу обвинений из-за выборов. Ну, Конечно, они не сказали, что это не мы. Они сказали, какие ваши доказательства. Это вот очень смешно. Задуматься о том, насколько могут соответствовать действительность подобные обвинения в адрес нашей страны. А что касается расследования на этот счет, то мы же с вами, слава богу, не в Вашингтоне живем там и так далее. То есть, нет опять прямого ответа. Опять вот так вот, подвыпертым, там мы не в Вашингтоне живем. Да, не в Вашингтоне, поэтому понятно, что это вы и делаете. да, ну Конечно, они пугали, очень сильно пугали Лукашенко. Я думаю, даже не настолько, насколько это делалось. Я уверен, что народ Белоруссии самостоятельно устраивает такие выступления, что это не путинские какие-то тетушки, не надо их путать. Так Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии. Это Михаил Богданов, главы МИД Российской Федерации с послом Турции ситуацию в Ливии. Вот представьте, Богданов, который ничего не решает. И посол Турции, который тем более ничего не решает. И они обсуждают ситуацию в Ливии. Обхохочется. Просто обхохочешься. <с> Я уверен, что никому из них никаких поручений никто не давал. Ни Эрдоган, ни Путин. То есть это вот такая просто мишура, такая конфетти. Такой, пфф, вот они политикой занимаются. Должны же этим заниматься, чтобы народу уши тереть. МИД поиздевался над США из-за флага ЛГБТ, то есть на здании посольства США вывесили флаг ЛГБТ, поскольку там день прав сексуальных меньшинств. И вот поиздевались так. Такие они довольные блядь. Представляете, у них там полмида Этих сексуальных меньшинств Весь Кремль сексуальных меньшинств Вся дума государственная Сексуальные меньшинства Они там прикалываются Но зато у них нет флага Они над флагом издеваются блядь. Там жопы прорываются кверх туда вот В самый верх да? И, это, блядь, Жуть какая-то Но над флагом они издеваются Попы все блядь, в России Сексуальные меньшинства Куда ни плюнь одни сексуальные меньшинства а, а они издеваются Над этим, над флагом Флаг мне нравится Но пусть они трехцветный триколор Возьмут в России в качестве флага Сексуальных меньшинств Будет правильно И не, не надо будет издеваться Польша выдала России Участник криминальных войн 90-х годов Вот Интересно, ну, надо больше по этому поводу информации, да. Вот, посмотрим, что в результате этой выдачи, э, какая информация вырвется, да, потому что это же не, не просто так, он там в Красноярском крае, я думаю, что это как-то связано э, с делом того, как его фамилия, Господи, который... Красноярский сейчас задержан, бывший депутат. Вот, поэтому фу, мерзости говорите. Я говорю, они делают. Это ладно. Не нравится наш флаг. Это низко. Гордая лань. Низко, что? Что флаг не нравится, Власовский? А вам высоко? Вам нравится Власовский флаг? Это высоко. Это высокий, это вкус такой у вас, да, то есть на 9 мая идут с власовским флагом, да, а знаем побед куда-то в жопу засовывают, да. Отлично у вас, у вас со вкусом все в порядке, я смотрю, О, высокий вкус у вас. Ай, блядь. Противно после этих слов на вас даже смотреть. Не смотрите, пойдите посмотрите на Путина. Он гораздо, гораздо симпатичнее Мальцева. Да, он похож на Берлусконе, а тот похож на жопу. Так что вы можете совершенно спокойно смотреть. Быков фамилия, да, Быков забыл, я, видите. Вот такие дела. А, кстати, вот ту даму, которая не хотел на меня смотреть, я ее забанил. Ну, чтобы она еще и не писала. А то не будет смотреть, а будет писать. Нахера она нужна? Так. В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих, в Будве начались события, потом Подгорица поддержала, потом, ну там все, все рядом, в Черногории там 600 тысяч населения, маленькая, я ее всю пешком прошел, ну, Образно, ну, конечно, пешком не пройдешь, но проехал и так, и так, и сто раз по-всякому проехал. Поэтому Будва, конечно, очень крутое место. Я так понимаю, там взъелся э, мэр э, на власть действующую. Ну, Действительно, президент сидит очень давно на действующую власть. Э, взъелся... Э, Мэр его отстранили, ну я так понимаю, что в результате вот этих протестов он заявил, что пойдет и будет исполнять свои обязанности, и похеру, что его отстранили, и, в общем ситуация очень напряженная, очень напряженная, еще с церковью она связана с тем, что сербская церковь хочет доминировать в Черногории, Черногория Брыкается И вообще черногорцы Себя воспринимают не как сербов Конечно это странно да, Язык сербский да, Выглядит как сербы Сербская православная церковь да, Но вот они такие сами по себе Поэтому Я так понимаю Что многие города поддержали Вот этот протест И он будет продолжаться Надо больше информации Потому что до этого момента там оппозицию подкармливали путинцы, вы знаете, они хотели там революцию сделать путинскую такую и там все это очень быстро пресекли но я так понимаю, что ЦРУшники все это дело разведали. а может быть были очень путинцы неаккуратны, потому что там даже я когда скрывался в Черногории, мы видели, что там пешком ходит, грубо говоря, вся эта шобла, да, то есть там путинские спецслужбы работают, может быть, не так, как в Сербии, но достаточно открыто. И Германия запрещает продажу одноразовых пластиковых соломинок. Молодцы! Вот. На юго-восток США идет крупнейший за 50 лет облако пыли. Минюс США рассказал о связи Ассанжа с хакерскими группировками. Но это секрет полишинеля. Понятно, что если Ассанж э, публиковал такую информацию, которая добыта при помощи хакеров, ну, естественно, он связан с ними. Или как? Смешно очень Вообще иногда заявления Каких-то государственных органов Любых стран Они повергают э, Просто в шок да? Думаешь, там вообще люди нормальные Они ничего говорят Вот Сенат США назвал НЛО Угрозой безопасности Закрытый доклад встревожил сегнаторов США Темой были неопознанные летающие объекты Да, действительно большое количество Развелось неопознанных летающих объектов очень много сейчас Раньше уже в 70-е годы фиксировалось большое количество, да, причем при помощи технических средств фиксировалось, сейчас этих технических средств стало гораздо больше, причем средства объективного контроля вообще и космических, и там и наземных, и противоракеты, и, и чего только нет, и, и все они рано или поздно что-нибудь фиксируют. Более того, вот недавно показывают космонавтов на МКС, да, он там что-то работает, а сзади такая что штуковину пролетает, и точно это не обломок, что это такое, я не знаю. Поэтому, действительно, проблема есть, проблема заключается в том, что э, никто не может сказать, да, кому принадлежат эти объекты НЛО. Огромное количество, конечно, это фейков, Огромное количество а, перепутали что-то, да, ну там увидели Венеру и решили, что это там НЛО, да, такого тоже очень много, чаще всего, кстати, Венера бывает в качестве НЛО, но а, действительно большое количество м, есть неопознанных объектов, которые летают совершенно странным образом, нарушая законы физики и так далее, и так далее. Пришельцы ли это, демоны, как русская православная церковь рассказывает Может быть это э, какие-то военные да Как всегда думали, что это изделия Советского Союза Раньше шведы, по крайней мере, писали Никто не знает, но э, я думаю, что пора это узнать Пора э, американцам какие-то вещи все-таки вскрыть и показать Вот Трамп обещает, что после выборов он там Расскажет что-то интересное. То есть, так, такая замануха. да, как Помните, хвост виляет собакой. Говорит, говорит, сегодня проголосуйте, а завтра я вам покажу акулу. Помните, как в челюсти говорит, я вам говорит, покажу акулу. А сегодня проголосуйте. Вот так и он. Вы проголосуете, а потом я вам НЛО покажу. Ну, интересно посмотреть, независимо от голосования. Свет от Венеры отразился в болотном газе. Да, да, да, так оно и было. Это люди в черном, если мне не изменяет память. Так. Об интеллектуальности канала верит в НЛО. Валерий Радкевич. Ну, вообще, я НЛО в жизни своей видел и рассказывал даже. Было в 1984 году 7 сентября На участке пограничной заставы 5 пограничный застав, 23 пограничного отряда Потом это было описано в газете Труд, если вы помните И это правда, потому что я это своими глазами видел Более того, это видел 8 пограничных застав 2 корабля 2 комендатуры 1, вернее, комендатура да, И ну, самолет вот этот вот, который летел там, куда, в Таллин он летел, да, и так и далее. Так что там очень много народу свидетелей. И там не все так просто и гладко прошло для этих свидетелей. Некоторые заболели очень тяжело заболели. Поэтому, когда там иронизируете по этому поводу, должны понимать, что НЛО... Это реальность. Кто это, мы не знаем. Может быть это атмосферное явление, может быть это сбой в матрице. Но я также рассказывал историю, вы можете это проверить, что в году в м году. В марте месяце НЛО в Саратов прилетал каждый день. Об этом писали газеты, и люди выходили уже зная, что вечером там 18 восемнадцать во сколько прилетит НЛО, выходили посмотреть. И под эту муху я выиграл спор. Я поспорил, что у ментов там, ну, с ментами, кстати, и поспорил, у них под окном сейф валялся. Я говорю, продайте мне. Они говорят: да, нет. Я говорю: «У вас его украдут, да у нас тут дежурка. Я говорю, я у вас его унесу Они говорят, ну давай, если унесешь там, Он твой Я говорю, нет, я вам деньги отдам за него Я говорю, ну я у вас его упру И вот я использовал это Они вышли все так как в том фильме, помните? Вот раздался над базаром Крик аэроплан Кто-то ловко постарался, вывернул карман Охратуйте, граждане, хорошие из в карман вытянули гроши. Так тебе надо, не будь такой болвал нет чуть те, смотреть на ероплан. Вот они вышли, смотрели Там на этот ероплан, грубо ну, Там не ероплан, там явление было Серьезное явление а Пока они смотрели, я у них сейф укатил Поэтому мы... Такие вещи взрослые люди, -то, ну, практически каждый видел. Вот представьте себе, сколько людей на Земле, и практически каждый видел такие явления, необъяснимые. Я говорю, 29% есть какое-то разумное объяснение. Но есть такие вещи, которых нет объяснений. Я летел из Турции в самолете и снимал, я люблю очень, там горы, облака. Вот только взлетели с Анталии, давно был. был. И камерой, возьми, миллиметровый снимаю. Ну, замечательно. Все снял прекрасно. Так, думаю, какой вид хороший. открывает, включаю. Вижу, что рядом с самолетом штуковина какая-то летит. А я ее глазом не видел. А на камере она есть. И причем реальные кадры, нормальные. Так что, все это... Я не утверждаю, что это инопланетяне. Я не, не, не утверждаю, что это гости из будущего. Понимаете? Я вообще не знаю, что это такое. Да, я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Вот. Про Саратов тоже помню. Люди с балконов смотрели все вместе. Ирина. Да, ну, конечно. Что же? Март 90-го года. Все прекрасно помнят. Ну, Альц, Медвежатник. Да это отдельная Тема, если про это, я когда-нибудь напишу, прям нормально, про этот сейф, это очень смешно вообще, так у него с ним целая эпопея, причем не одно событие происходило, а около, ну там, я не знаю, штук 5 или 7 событий, таких каждый само по себе прекрасно, да, то есть этот сейф уперли, а ключа нет, я к этим прихожу, я говорю, сейф у вас упер, они говорят, ну да. Я говорю, ключ дайте, вот деньги вам за него пропейте. Она говорит, а у нас нет ключа. Я говорю, как нет ключа? Вы что ж, елка, зачем же я его крал у вас таким образом? Она говорит, у нас нет ключа. А у меня работал Юрий Павлович КГБшник, он с оперативно-технического отдела. И он говорит, да, я тебе его открою, элементарно. Я говорю, ну давай, ну поехал вот свою ГБУХу, там человек работал еще в этом оперативно-техническом отделе, да, а потом он тоже у меня уже работал, он его переманил оттуда. И он приехал, взял у него отмычки, приезжает сюда, говорит, надо только срочно вернуть. Вот тогда я впервые КГБшные отмычки увидел, такой шпиндель и тянешь. За такую пимпочку открывается дырка. И <coughs> коробочка, и там под номерами бородки. И вот эту бородку надеваешь, получается ключик. То есть раз, и зажимается ключик. Можно с двухсторонней сделать. Такая отмычка, очень такая прогрессивная, надо сказать. И вот он сделал, раз, залазит, залазит. чик такой звук. Я говорю, что открыл? Он говорит, я говорю, что такое? Он говорит, все, говорит, упала скоба, и, и говорит, я никак не достану эту штуку. Я говорю, что делать? Он говорит, да мне надо отмычки отдавать. Я говорю, ну, положи, потом вот эту бородку ты вернешь. Он говорит, ты что, дурац, они номерные, Он говорит, как в Рошпарке, как в этом в оружейке. То есть, каждый патрон на своем месте, а здесь она такая пластмассовая, прозрачная, и там все эти бородки. Я говорю, что делать будешь? Он говорит, сейчас метнулся, привез болгарку, болгаркой вырезал. Все это достал и уехал. А у меня тут сейф, вот этот, причем там нет ничего, пустой. Он вот валяется. И звонок в дверь. Я думал, Пал что ли вернулся. Открываю, там мент стоит. И у меня на пороге валяется этот, как раз, я арендовал дом под вот Саратской скной бюро и На пороге валя, валяется практически вот этот сейф. И мент говорит, здравствуйте, я ваш участковый. Я говорю, здравствуйте он заходит такой, я говорю, да это мы тут ремонтируем, у него глаза такие, думает, бля, нафиг я зашел и так далее, я могу про Эт сейф рассказывать, потому что с ним еще несколько событий произошло, очень смешных не, не менее вот этого ну просто это будет долго такие вот дела Да это прилетает из ледяного поезда, из других материков, их немало. Но я не знаю, кто, я не буду с вами э -э даже спорить. Какая политика, Вячеслав, за жизнь поговорить? Да нет, просто э -э за жизнь очень важно говорить, когда ты занимаешься политикой. Когда вас агитируют, это хорошо, но когда что-то пропагандируют, да? Это еще лучше, понимаете? А пропаганда это всегда определенные примеры. И когда политик пропагандирует самого себя, на самом деле я же себя пропагандирую. Я вам хочу представиться со всех сторон, чтобы для вас я не был неожиданным. Чтобы вы знали меня всего, как облупленного. И когда придет время, да, вам отдать свой голос. А такое время придет. Даже независимо от того, что мы победим, все равно придется спросить народ. А как же там? А кто же поведет Россию? Ну, наверное, тот, кого вы знаете со всех сторон. У которого нет вообще ни одной темной стороны, как у Луны. Понимаете? Это очень важно. Ну, пока вы не понимаете, я надеюсь, что поймете. Поэтому разговор за жизнь – это очень важный разговор. И политик, которому там могут вменить в то, что он там... На носороге что-то написал да? Он гораздо в выигрышном положении Находится, чем тот политик Который мог вменить, что он пол-России обокрал блядь. Или там служил Путину И вместе с ним грабил да, Или еще что-нибудь Или устраивал рок-н-ролл в ДНР, ЛНР Или самолеты сбивал Или еще что-нибудь понимаете? Это очень важно Почему Трамп заявил о победе на выборах? Вот тут э, обсуждение идет. Ну, потому что он победил на выборах уже. На одних победил, стал президентом. А сейчас победит на вторых. Потому что против него не выставили конкурентов. Фактических. Нет конкурентов у Трампа. Поэтому что тут? Он правильно заявляет. И Трамп оценил долг Германии перед НАТО в 1 триллион долларов. Интересно, во сколько Германия оценит? Я не думаю, что Германия пожелает отдать 1 триллион НАТО. Ни при каких обстоятельствах. Знаете, я вам больше скажу. Если Германия вдруг откуда-то найдет 1 триллион и отдаст НАТО, то в НАТО не будут знать, куда этот триллион воткнуть. Но представьте себе, бюджет Пентагона 730 миллионов. На сегодняшний год вот миллиардов долларов. И это бюджет, который закормил военных Америки, которые привыкли жировать. И представляете, а НАТО это не такие военные, да? То есть это сборная команда, Солянка, фактически, которые не привыкли сильно жировать. И тут триллион кто-то принесет на ближние скажет, ребята, вы на вам триллион, куда мы его денем -то? То есть, если триллион появится, то его просто распилют тогда. Потрясающая совершенно ситуация. Не будет никакого триллиона. Но вот такие вот пироги. И Япония отказалась от размещения американской системы ПРО. Ну, логично, я думаю, что японцы сейчас уже что-то делают свое и очень серьезное. Очень серьезно, не будут же японцы сидеть в носу ковырять, пока там корейцы ракеты пуляют. Да рядом Китай, кроме всего прочего, находится, который точно не дружественный Японии. И система ПРО, которая так сказать, есть у США, наверное, Японию не устраивает. Потому что это вчерашний день. А Япония живет уже завтрашним днем. Я думаю, что система, которая будет использована в Японии Это будет роботизированная космическая система Безусловно, космическая Потому что, ну, ну а какие еще противоракеты-то могут быть? Конечно, только контролируемые из космоса Так, Байден тоже не лох Ну, понятно, что не лох, но... Вот в тех условиях, которые сейчас есть, они играют против, сильно играют против. Так. Мадура заявил, что готов провести референдум в 2022 году о своей отставке. Обхохочется. То есть, таким образом, хочет себе два годика. Референдум, говорит, я проведу. Ну, а там на референдуме, конечно, нарисует все, что хочешь. Еще до 2222 года. Я, честно говоря, удивлен, почему Соединенные Штаты так активно не помогли. Оппозиции. Очень это нехорошо. Мадуро, конечно, там как такой путинский казачок, очень неприятен. Так. Президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык. Принял закон, да, соответствующий, который ущемляет русский язык фактически. И призвал не ущемлять. Но это как Путин. Такой же вариант. Так, спасибо большое, что смотрите. Сейчас я прочитаю донаты. Вчера я их не дочитал. У меня просто коты и кот заорал, я понял так, что он свалился. И я побежал его спасать. Так что у них. Ну, в баре проморгала, да, там все было открыто, они вылезли. И, в общем-то, это они там такие рисковые кульбиты выполняют. Поэтому я вчера резко так прекратил. Прошу прощения за это. Сегодня я их вот сейчас не выпускаю. Татьяна Купшенко, сегодня журналист Дождя Лобков, проголосовал против поправку Конституции дважды на избирательном участке и по электронке и все показал в прямом эфире. А ведь кто-то еще верит в достоверность такого голосования. Да им похеру совершенно. Я же вам говорил изначально, что они нарисуют все, что хотите. Абсолютно. у у что там там. Абсолютно, что хотите, нарисуйте. Вот. Э, так. Вот я говорю, вот это вот надо. Вот это распространять. Опа. Голосование путинскому фашизму Байкот, Все. Никаких. Ой, а этот откуда взялся? Гном-гномыч. Гом-гомочку. Жуткие дела. Так. Крынововщик магнитки слава. По ТВМ протерея и гумина, захватившего церковь, фараон Ботокс I еще не расстрелял. Аналогичное с ракетой, с эффектом плавленного из кемо. Не знаю. Трудно мне на такие вопросы отвечать. Анатолий, спасибо Шхерезады, Слава привет. Мы пока решили повременить с патрионом, Будем переводить деньги ежемесячно вручную и так удобнее контролировать расход. Желаем всего самого лучшей твоя семья. Главное выдержки и терпения. Спасибо большое. Большое спасибо. Ирина Вячеслав, для нас, для нас, Андушина, здоровья вам и терпения. Спасибо. Фигин. Как, как это прочитать-то? Фигин. Да, Вячеслав, я задавал вам вопрос по недропользованию в донате от 19 числа. Но в эфире вопрос так и не услышал. Вы намеренно его пропустили? Не, намеренно я ничего не пропускаю. Потому что нет ответа или по рассеянность По рассеянность в любом случае не думаю, что вы сможете дать обоснованный ответ очень по недропользованию. Конечно, могу. Слишком сложная тема и тянет за собой еще много чего. Конечно, тянет. Это главное. Ну, надо посмотреть какой вопрос, чтобы не забыть. Давайте я сейчас отмотаю прям не отходя от кассы. И дадим ответ. Давайте посмотрим, что там. 19. -го. Так. Вот у нас есть. 18. 19. Коронный монстр. Есть. Габышев. У меня. Лариса. Альпеншток, Товарищ Бронштейн. Александр Вячеслав. Зюганов и Бондарен, как в одной партии. Вячеслав и говорит, что замковый камень всех бед. Это уже был 19 уже нет. Так, где восемнадцатый? 18 вот 18-й сосед, восемнадцатый. 18 Здоровье, благополучие. А, вы от 19 сказали, ну вот 19 -го. это я все полностью прочитал. Я не знаю. Что-то я там не нашел, если честно. Вот у Купника Аркадии 19, Сергей. Вы как-то сформулируете вопросы, и я с удовольствием, с превеликим удовольствием вам отвечу. <coughs> Может, на почту написать, я вам все расскажу. Так что, я просто не понимаю Суть вопроса По недрам как раз все ясно Как раз все ясно что по В чем сложность вопроса Недр принадлежат народу да? Доля народа должна быть Во всех национальных богатствах Те вещи, которые Сейчас происходят, да, когда Недра отдали на откуп Каким-то чертям там, Сеченым, блядь, миллером и прочим, прочим Зачем? Это что, какие-то особенные фирмы, что ли? Какие фирмы? Сечин и Миллер, это люди, путинские дружки, воры и жулики. А в те фирмы, которые есть, это еще при Советском Союзе все сделано. Все заводы, все трубы, все скважины и так далее. Что там, там сложного-то? В этом вопросе вообще сложности никакой нет, которые касается нет. Если вы говорите о тех недрах, которые связаны там с золотодобычей, да пусть кто хочет добывает, Вот идет он с драгой, моет золото, блядь, и все. И это его золото. Хочет он, продает его государству. Хочет он, ну, там, как-то обменивать, там, в мешках, блядь, расплачивается. Это его дело вообще. Мы даже лезть туда не будем, нам это пофиг. Добывает и добывает. Так что, Ирина, так, это уже вчера было... Так, так, так. Угу. Кого-то, может быть, пропустил, наверное. Так, сейчас вот попробую. Леонид Кирюхин. Хорошо на параде танки прошли. Эх, Петра Верзилова не хватило. Да, хорошо сказали. Михаил Веселов. Детишка момлачивка, может, не вслух. А. Ну, вы спрашиваете, могу ли я вступить в сделку с дьяволом, ну, по сути-то, да, конечно, как Маркс говорил, можно в политический альянс вступать с самим дьяволом, главное в конце, чтобы ты обманул дьявола, а не он тебя, если нужно будет вступить в политический, в политический альянс с дьяволом, я это сделаю, но предварительно, при условии, что я буду видеть вариант, как обмануть этого дьявола, понимаете? Игорь Мишальников. Вот из таких патриотов, как в начале прошлой передачи, я и мечтаю свалить, так как руки опускаются после общения с ним. Недавно послушал одну из любимых песен молодости. Антиперестроечный блюз городского Песни больше 30 лет, мне 54. Такое ощущение, что ничего не изменилось. Да, есть такое ощущение. Игорь, спасибо. Макс, спасибо. Пасечник, без меня пыню не победить. Примите от всей души скромную помощь. Спасибо огромное. Так, Таисия Вячеслав, расскажите подробнее, как будет организовано распределение доходов от природных ископаемых, какая часть будет распределена людям в долю в национальных богатствах, какая часть на расходы компании будут ли они частными или нет, а руководство будет избираться народом, как чиновники, чиновники или нет. Он, на самом деле... Вариантов несколько и как-то отдельно надо поговорить, потому что тема большая очень, она нисколько не сложная. То есть, каждый должен, если это компании, такие как «Газпром», как «Роснефть» и так далее, каждый должен иметь в них долю. Она должна быть обвесчислена в виде акций какой-то. Это не ваучер, не вонючер. Это конкретная акция, голосующая акция, безусловно. И акция, на которую будет распределяться прибыль и так далее. Поэтому какое-то количество людей будут получать большее, например, количество акций из-за того, что, ну, там, допустим, они потеряли кормильца, да, там, во время революции, где-то кто-то погиб, ну, значит, они получат там какой-то больший кусок относительно всех остальных, но это не столько, сколько имеют Миллеры, там, и так далее, это там какое-то небольшое количество. И я думаю, что доля в национальных, национальных богатствах должна быть абсолютно конкретной то есть каждый должен знать, чего и сколько, да. И эта доля не должна быть отчуждаема. Никто не может продать свою долю. Это главное условие, которое пока еще мы не заявляли. Никто, ни один человек, не можешь ты продать свою долю. То есть, вот ты получаешь и будешь получать пока живой, всегда будешь получать, там, с наследованием мы определимся. Это тоже интересная мысль, там тоже есть несколько предложений. Но самое главное, чтобы это не ваучер, его нельзя продать. Вот ты должен каждый год получать оттуда, оттуда, оттуда, оттуда. И вот что хочешь, ты делай, отказывайся, ты что угодно. Ты, ты все равно будешь получать, тебе зачисляют на счет, и все. Это принципиально для того, чтобы определенные люди не обокрали других людей. Вдруг окажется, что все эти доли в руках очередного Чубайса хрен им. Татьяна Кувшенко, слава лясь, славе, сказал, что из его источника Лукашенко дал согласие Путину на вступление в Беларусь в союзные государства, лишь бы э, поддержали его переизбрание. Да, согласие, он согласие может дать любое какое угодно. Как только он изберется, он может просто положить на это все, вы же понимаете. Я думаю, что вполне разумно и он так и сделал. Это же очевидно. Да. Шижу, там на крови поклялся, все там в, вой, в вечной дружбе и любви. Я думаю, что нет. Как только он переизберется, Лукашенко, все, все договоры нужно будет по новой перезаключать. Я думаю, Вову сейчас больше интересует больше Белоруссии, нефть, газ и все такое прочее, что Беларуси деньги какие-то приносил, Потому что. Он может заработать с Беларуси очень сильный Геморрой. Он это видит и знает. У него все развалино. Посмотрите, как голосование какое идет смешное. Это все развалили. Представляете, вот армия такая же, приедет, блядь. На машинах, в багажниках. Челусас Арев вчера отсылал на колеса, но вы не зачитали. Сегодня тоже решил на замену э -э, на зимнюю резину. Спасибо. Да, здесь не нужна зимняя резина. <фесс> Спасибо большое. Я думаю, что. Разберемся Роман Залося Жилося, елося, пилося Да, спасибо Алекс 43 Здоровья вам и всей вашей семье Дядя Слава, если не сложно София и, София и почему именно такое имя А То я в, в сомнениях, Как правильно написать в свидетельстве О рождении Так можно и Софии, и София как угодно Написать это. И то и, то, и другое Правильно будет так что и София, и София, да, то есть по восточному, как бы, ну, если имеет отношение к восточному христианству, то правильно София, да, если западная, то София, конечно, хотя в России произносится, очень часто произносится София. Коротков Андрей Евгеньевич, с уважением, спасибо. Да, вот, значит, Софии, две самые великие женщины русской истории, ну, всего их три, наверное, было Ольга, да, и две Софии. Вот интересно, вы знаете, какая вторая София? Ну, одна там, бабушка Ивана Грозного, это понятно, а вторая, какая София, самая... Великая София в русской истории Коротков Андрей Евгеньевич С уважением Спасибо Крановщик магнитки Софика уже не хлопает э, Врачам, мамке и кошкам Ждем рисунков от Варюш. Спасибо Вардюра Собянина Петум принял парад победы э, Теперь Раиса Встанет с колен Да, да, да Леонид на студию, спасибо. Пачник на антилопу, спасибо. Николай, я с тобой. Та Таисина на колес, Слава, я вам написал сегодня на почту письмо. Прошу совет по личным вопросам. Посмотрите, пожалуйста, если можете, ответьте. заранее благодарю, 23 числа был. Я вроде что-то смотрел, какие-то личные письма отвечал. Я еще посмотрю. Спасибо большое. Так, давайте посмотрим по поводу Софьи Перовской, Ротару. А вот, все-таки нашелся человек Сергей. Иксирин 2, конечно. При крещении после рождения получила имя София. Так что, правило вы, абсолютно видите, вот один человек пока только написал. Удивительно. Я думал, что больше людей знает. Серафим тоже красит. Да, только один человек догадался. У Путина стресс, Дагестане ОМОН не может подавить бунт. Вы больше, а, Ген, это ты, да, больше информации надо. Я, честно говоря, вот посмотрел там минимальное количество, то, что я смог получить, да, очень. Очень мало информации, поэтому, конечно, хотелось бы. Спасибо, что смотрите. Так. Еще хоть пропустил. А когда население начнет увеличиваться, каким образом доля будет определяться, если уже все разделено? Ну, как в акционерном обществе, как может быть, все разделено? Если человек родился, да, он получает такую же долю, как и все остальные. Какие вопросы? Или вы против? Я, например, не против, да. Чтобы детей рождалось много. Тем более, национальное богатство будет расти. Оно же никак при Путине будет убывать. Поэтому вообще никаких проблем. Так. Угу. Так. Не вижу что-то про экономическую модель какой-то написали. Ладно. Хорошо, большое спасибо, что вы смотрите. Да здравствует революция. Я прошу вас. Помогайте каналу. Подписывайтесь на канал. Лайки. Ставьте.. Делайте перепосты, режьте какие-то отдельные части, распространяйте. Отдельные части, маленькие, находятся на канале «Артподготовка». Туда, если из России невозможно зайти, то заходите через VPN и распространяйте эти кусочки. В общем-то, это нужно. Сейчас это очень важно. Спасибо большое. Что смотрите? Да, здравствует революция. До свидания.